Пока два человека. Три. Все, начинаем работать. Три человека, это уже толпа. А по нынешним временам коронавирусным это вообще просто э, какое-то это. Войско. Войско. Одинцова здесь. Привет, Одинцова. Это очень хорошо. Да, у меня масса приятных воспоминаний об Одинцова и Олохина обысков, конечно. Да, но нет, в ну, общем, не только обыски. Там было много э, нормальных людей и, в общем-то, общение хорошее было. Так. Привет. Здорово, хунта. Красноярск здесь. Привет Красноярску. Всем вообще привет. Вот уже семь человек. Значит, сегодня... Масса людей, которые пишут по поводу того, что коронавируса никакого нет. И еще раз повторяю, это не имеет вообще ни малейшего значения. Есть коронавирус, нет коронавируса. Да? Это тема, которую может оседлать Путин и уже, как видите, оседлал. А можем оседлать мы. В любом случае от нас ничего не зависит, тема коронавируса будет продвигаться, если мы будем э, ссать против ветра, то не получим никакого результата в лучшем случае, то есть вернемся к той точке, э, в которой мы находились до коронавируса, зачем, какой смысл нам информационно возвращаться к этой точке? нам нужно двигаться вперед нам нужно раскручивать борьбу с путиным нам нужно раскручивать революцию нужно раскручивать сопротивление мы говорили о всеобщем саботаже вот пожалуйста всеобщий саботаж наступил сам по себе надо это использовать так что это как, в общем-то, тезис Ленина о перерастании гражданской о империалистической войны в гражданскую. Так и здесь. О перерастании коронавируса в революцию. И это естественно, потому что огромное количество голодных людей. Путин их не накормит. Здравия, Смага тут. Привет, привет. 12 человек уже. Вы напишите, стоит вообще делать вот эфиры? В Инстаграме. Слава привет! Жена рожает сегодня. Космонавт будет. Переживаю жутко. Все будет хорошо, не переживай. Так, все будет прекрасно. А как там человек, у которого жена была беременная? Да, вот я тоже хотел сразу подумал о том, у кого жена была беременная Тут всякие коронавирусы. Так, так, так, да, конечно, стоит. Отлично. Тогда выходите кто-нибудь в эфир сейчас со мной, пообщаемся, если кто-то в России, так сказать, боится, э, ну не боится, опасается, может быть и правильно, что э, с террористом Мальцевым выходить в эфир опасно, могут там что-то наехать. Выходите без лица просто, черный квадрат. Так, привет из высшего волочка, это я и есть этот человек, о, ну все, все нормально. Он, он и есть этот человек, Анют. Да? Да. Ну что? Надо делать, только желательно предупреждать заранее. Да, ну видите, вот вчера не получилось. Я же по субботам сказал, что буду делать. А вчера был два эфира на Ютубе. Один с Борей был эфир, и один вот... И сегодня, кстати, будет на Ютубе еще в 20.00. Вчера мы спрашивали, как эфир назвать. Предложили назвать «Субботник», ну и всегда выходить по субботам, естественно. Очень хорошее название. Сегодня воскресенье, значит, соответственно, наверное, назовем «Воскресник», да? Ну, а как же, если то в субботник, то это «Воскресник». Очень хорошо, я думаю. «Привет из Вышнего Волочка». Очень хорошее название, всегда мне нравится «Вышний Волочок», что-то в этом такое. Такое исконно русское, такое, кандовое, что называется. В самом, кстати, лучшем понимании, не в том, которое, так сказать, приколол, приколол и Петров, а в таком, в есенинском понимании, я бы сказал, да. Вот, так, так, так. Так что, Напишите кто желает присоединиться, и сейчас все сделаем. Спроси, чем люди дома занимаются. Да, вы напишите, да, интересно, правильно, вот из ульянска привет. Чем вы дома занимаетесь? Вот сегодня показывали кадры из Москвы, там мужик висел на балконе, потом приехали какие-то спасатели, или там росгвардейцы, вытащили его. Оказалось, что он пошел к соседям бухать, и, в общем-то, его наказали за... Это, нарушение режима самоизоляции Представляете, какая прелесть А кто наказал? Ну как, кто? Протокол выписали Те, кто спасли Те, кто спасли А я думаю, это его так наказали на балконе, поверьте Не, не на, на, на халяву Не, он же ну, к соседям пришел бухать Понимаешь, так бы если, если бы у себя дома висел, то никто бы его не наказал У себя дома вполне Можно висеть на балконе В период самоизоляции я думаю, что теперь алкаши, которые будут уходить в запой надолго, будут говорить, значит, что ушел в самоизоляцию. Слушай, ну вот если бы он через балкон, глупый человек, не полез, а пошел бы обычным способом, никто бы его и не увидел. И никто бы его так. не штуковал. Так, ага. Вот такие дела. Привет, привет! Мне пишут тут про поразительные разоблачения Ларионова о сравнении демократии и диктатуры на примере Тайваня и КНР. Ну, самый лучший, я думаю, кричащий пример, тот, который мы всегда приводим, который я привожу, это Северная Корея. Все-таки в Тайване и КНР абсолютно разные условия, они уже давно, так сказать... Ну, на самом деле Тайвань всегда хотя это Китай да, но всегда ввел самостийную политику да, ну, поскольку такой отрезанный ломоть был да. может быть это конечно не Гонконг но в любом случае там больше условий своих так сказать а вот э, Северная и Южная Корея да, это те страны которые там 60 лет назад с небольшим разделились. Да? То есть, на самом деле, страна-то одна, государства разные. С одной стороны, демократическое государство или почти демократическое. С другой, в общем-то, тирания. И надо там параллели проводить. Смотреть, как там, какая разница. Мне кажется, более такой кричащий пример. Так, сегодня отдых. Работаю дома с, дома с сыном. Сварка. Так. А как выйти прямой э, с вами? Ну, там есть соответствующее. Нажать. Э, присоединиться. Да. Вот, вот. Хорошо. Тут уже. Пос... Так. Кто-то уже. Прямой эфир. Очень хорошо. На работе все мы с мужем, сын, находить сидят дома на дистанционном обучении. Да? Я вас слышу. А, добрый вечер, Слава добрый, добрый день, у меня, у меня день тут. А добрый. у нас вечер. Я вижу, я вижу. Вы вы, вы, откуда, вы откуда на связь вышли? Ам... Плохой интернет, Сим... похоже. Связь плохая, да? Да, ну ничего. А откуда И... вы? Мы с Иркутска, Вячеслав Шаш. С Иркутска. Привет, Иркутску. Что там у вас в колониях происходит? Вы, вы слышали? Но мы слышали также через интернет ресурсы, какая ситуация ходит угу. заключенных. Понял. А с коронавирусом какая-то часть из них? А, ну самоизоляция, так называемая. По, офи... По официальным данным три трупа, они говорят. А вот до того, как там объявили все это, вы же там рядом с Китаем, огромное количество китайцев прилетает. Там что-то было у вас? Прерывает связь. Жаль. Жаль, хотел я пообщаться. Может быть, если вы меня слышите, сегодня, может быть, в 20.00, тогда после 20.00 по Москве, но ну, у вас поздновато будет, но ну, все-таки, если спать не будете, может, выйдете на связь по скайпу в этом воскреснике. Было бы очень неплохо. Вячеславович, Вячеслав, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Так, я кого-то еще пропустил, наверное. Наверное, пропустил еще. Так. Ага. Очень хорошо. Так, так, так. Ага, сегодня на почту отправил видео коллеги, Смотрел? не, я еще почту даже и не смотрел сегодня, сегодня какое-то количество было большое, работы, в воскресенье вроде надо отдыхать, а оказывается, что в выходные дни, кроме все еще и проще, в карантине, да, времени меньше, я никогда не думал, что у человека так мало времени. Представляете, то есть всегда мне хватало времени на все, сейчас в карантине не хватает ни на что. Ну, может быть, потому что сбой в обычной организации жизни, да? то есть жизнь изменилась, и это с одной стороны плохо, а с другой стороны очень хорошо человек может как-то почувствовать, что истина, что ложно, то есть нужно периодически встряхиваться. Вот этот коронавирус это такая хорошая встряска и для мира, и для каждого человека отдельно, чтобы понять и свое место в мире, и в общем-то всю хрупкость ощутить. Так, вот просят рассказать о ситуации во Франции. И вот, вот подключился кто-то. Ну, что во Франции? Во Франции гораздо меньше заболевших и меньше покойников. Добрый день. Привет, Вячеслав. Да, как привет. дела? Отлично, а вот, отлично. Это я вот про ребенка как раз писал. То, что Очень, рожает очень приятно. Желаю удачи. Так что... Обязательно, когда все получится, хотел бы сообщение получить, потому что он и женовая волнуется, даже все время спрашивает да, конечно, конечно, без проблем. Я вам тогда отписал, это только еще как бы в роддом собирались отправлять. Ну, по вирус как бы начинал расходиться, переживали. А сейчас, вот, уже как бы, ну, такая заключительная фаза, так скажем. Сегодня должна Ну хорошо будет, если в день космонавтики все-таки Ну да, да, да, Я хоть запомню, когда он это будет, а то постоянно забываю, если честно. Переживаю. Все-таки голос такой слабоватенький был. Всю ночь не спала. Как бы физически... Переживаю. Вывезет, не вывезет. Молодая все-таки. первые рода Есть такое внутреннее ощущение. Но, — но, Наши женщины крепкие, так что я думаю, что все получится нормально. И самое главное, что в некоторых вон, городах роддомы закрыли даже. Поэтому если получилось так, что уже попал в роддом, это уже хорошо. — Кстати, задний уже не включит. — Ну надо, да, да, да. Надо, конечно, контроль держать с врачами постоянно, потому что, как это не парадоксально, у нас бесплатная медицина, но она, если получить медицинские услуги, это стоит гораздо дороже, чем там, где она платная. Да, мне, кстати, предлагали там якобы 10 или 15 тысяч плачешь, и мужчина следит за ней, как бы, но он только днем, якобы, а ночью его не будет. Я говорю, а как же, если я, ну не угадаешь, когда будет этот процесс? То есть ночью она одна, что ли, останется? Ну да. Как-то безумие какое-то было так делать, конечно. Поэтому решили, где и все у нас. Вот. Значит. Основная масса рождается как раз вечером и ночью, да? Людей так устроено все. Да, да, да. Просто. Так же напишу, как что будет. Спасибо, спасибо. Иван, спасибо большое, рад был. Вот, меня, вот у меня дети все мои, когда рожда, рождались в Саратове, все родились вечером и ночью. А вот София родилась здесь во Франции, она родилась днем. То есть говорят, что... Еще Давид Копперфилд у Диккенса там такая фраза есть, Ему Копперфилд Куперфил, говорит, и я не помню кто, он говорит, а уйдет с рассветом, с отливом, уйдет с отливом. Он говорит, а почему с отливом? А говорит, у нас говорит, с приливом рождаются, а с отливом умирают. То есть какие-то вот есть точки на Земле, где чаще рождаются и помирают именно в определенное время. Так что желаю вовремя родился, чтобы ребенок здоровенький, чтобы все было хорошо. Спасибо. А еще вот такой момент забыл сказать, да? прям такую минуту. Ну, вы часто простые рассказываете, как бы такие мистические такие вещи. И я сегодня, как бы, тоже такое поделиться хотел. Сегодня тоже. Ну, как бы не спал тоже всю ночь, как бы переживал, а ранее спала, переписывались с ней. И что-то отрубился так на час, и пропустил ее звонок. И снится мне, в общем, корова здоровая. Ну, я лежу, сплю, просыпаюсь, снится корова такая здоровая с рогами, и с ней теленок рядом. И они как бы пошли такие в сторону. Я так удивилась, удивился, такая здоровая корова. А сейчас читаю, ну, какой-то вот прибыли или там рождение, что-то, ну, вот к чему-то. Конечно, нет, ну, корова с теленком тут совершенно однозначно. Когда ну, да, у, так... меня, у меня Варя когда жена забеременела Варей. Ну, это прям вот первые дни было, несколько всего дней. Конечно, никто про это не знал. И она приходит ко мне и говорит, а мне, а она мышей боится, страшно. А это, кстати, год мыши был. И она говорит, мне говорит мышка такая красивая приснилась. Я, говорит, эту мышку так люблю, любила. Я говорю, ну все, значит, я говорю, девчонка у тебя в этом году родится, все, никаких этих... И потом... Беленькая, мы да. с черными глазами. Да, да, да. Она вот прям четко мне все рассказывала. Я говорю, ну понятно, я говорю, родиться с карими глазами, с черными. Беленькая, конечно, как мы все. Это, говорю, девчонка. И тут вот, когда э, Софья э, тоже была, ты беременна была, Уже да? В пять было. Да, и она говорит, я говорит, видел дочку во сне. А мы знали, что девочка будет, да, да? Угу. Не знаю, даже Толком не помню. Да, и говорит, она говорит, такая говорит, беленькая с голубыми глазами. Я говорю, точно с голубыми. Она говорит, ну сто а процентов, да, голубые. как не было. Я говорю, ну обычно у нас все с карими рождаются. Я говорю, ну пусть будет с голубыми. Родилась точно с голубыми. С так синими что, родилась. Ну с синими, конечно, как они все с синими. Ну теперь то голубые, так Я, что. Ну, да. У меня тоже. Да, вот по дядя, скажи, дядя. Пусть все хорошо будет, вот, вот Привет, вот, привет, привет. Привет. Прическа не такая интересная. Ну да, она спать идет, и тут спать собираются укладывать, так что, вот, Помаши там всем ручки. Помаши ручки, помаши. Помаши ручки, там тяни. Помаши. Помаши. Помаши. помаши. Алло, алло, как ты, как ты, алло, алло делаешь, а? Как алло, алло, Софи? Тут а? интересно, столько всего стоит, скажем Да. Она все разглядывает тут вечно, все Ну да, же не пускают, она с этого стола все скидывает. София. Алло, алло. Алло, алло. Ну все, спасибо. Ножку больно ты ей зажала. Папка не понимает, что делает, да? Ну все, хорошо. Спасибо. Спасибо. Здоровья жене. И маленькому. Будет мальчик, девочка. Пацан. Космонавт. Хорошо, космонавт. Напишу тогда имя и все. Пока-пока. А когда рожать? Сегодня. бог Она уже к обеду ушла и должна ждать. Ой, как хорошо. Будем пальцы держать. Спасибо. Не знаю, сколько будет длиться. Спасибо за поддержку. Пока. Удачи. Пошли. Это, конечно, для женщин большое счастье. Да. Самые большие эмоции, которые можно... Здравствуйте, Вячеслав, неожиданный эфир. Да нет, вполне. Угодно, да? да? Только вот в России как-то. Так. так, расскажите про ситуацию во Франции, прокомментируйте потом, как. Ну, во Франции, я говорю, сейчас, как вы знаете, меньше так сказать заболевших ну, процент моташей но ну, здесь вот италия рядом да там безумие какой здесь ну, не такое количество есть конечно но не такое количество умерших ну, вообще если сравнить с испанией Францией, о италии и америкой конечно значительно меньше. Показывают госпиталя, показывают, конечно, похороны постоянные по телевизору и вертолетами. Возят туда в Бордо, там военный госпиталь, очень большой развернут. Возят туда вертолетами, самолетами больных. То есть там они определили, что вот центральная такая больница, которая... Ну, Франция небольшая, что такое, 600 тысяч километров, там, в шесть раз больше Саратовской области. Она небольшая, поэтому мобильность колоссальная, то есть с любой точки можно за там, максимум 3 часа довести туда вертолетом, это максимум. Поэтому французы не парятся на эти счеты. У них все нормально, лекарства, они в самые первые дни, если вы помните, определили, которое помогают то есть они вылечили сразу двух человек, поэтому лекарства у них есть. Они заточены на самих себя. Заморские территории они отсекли, полностью отсекли. То есть заморские территории связь сразу прекратили с э, центральной Францией, с европейской. И там вроде абсолютно нет никаких заболеваний. Авианосец Деголь выставили на внешний рейд, а сейчас сообщают, что там 50 человек больны. Как это получилось, я, честно говоря, не знаю. Лада! А нет, там лада, он увидел птицу, сейчас собирается спрыгнуть из окошка. Вот она. Как ужас. Как стоит. человек стоит прям над пропастью. Хулиганы, коты, да вообще ужас. Так что... Здесь более-менее и, как бы, и силы есть, и средства у французов со всем этим справиться. В том числе есть деньги на экономику. Так, эфиры стоит проводить в Инстаграме. О, что там? Мечтал со славой поболтать. Вот так аж взволновался. Ну, отлично. Очень хорошо. Такие вот дела так что надо конечно информацию с мест что в россии происходит поскольку для нас очень важно чтобы не путин это использовал в своих интересах а мы использовали в своих интересах свержения путина вот ту информацию о вирусе и все что вокруг этого происходит и те люди которые кричат что там все нормально не бойтесь они мне бояться это не нужно, но нужно понимать, что я говорю, сейчас один паникер, нам важнее 10 бойцов. То есть те люди, которые смогут напугать весь народ, поднять его на уши, они гораздо, гораздо важнее нам, чем бойцы. Бойцы-то потом понадобятся, а сейчас нужны те, которые поднимут эту волну. Причем не обязательно они должны пугать народа, тем, что там коронавирус или еще что-то. Они должны говорить правду о том, что нечего скоро жрать будет, о том, что власти планируют еще раз и еще раз ограбить и ничего не планируют давать людям. Вот об этом надо говорить. Так, спасибо. Давайте кто-нибудь еще подключайтесь. Бася. Теперь Бася туда пошел. Мяу. Вот те и мяу. Все не пытаются. А ну, слава богу. Я боюсь, что они в окошко вылежут, вылезут, как они по карнизу ходят, к соседям уходят. Блин, там соседка, наверное, с ума сошла, увидела. Большую крысу. Да, бать к ней ходил. ань говорит, видел, как он выходил из ее квартиры. Представляете? А у нас был случай с котом. с в туалет. Вообще мы... Нас не было... Два дня и коты были с нами. Наши, да, возвращаемся, а у нас чужой кот дом живет. Оказывается, приходил хозяин квартиры и случайно зашел котик соседский, черный. А к соседке, оно, она... Это, да, история, это да? анекдот. А она, Я ну, простая такая дама, иногда прибухивает, и пришел еще уличный черный кот. У нас во дворе, значит, да. стало, что жили два черных кота, да. которых даже мы разлечить не да. могли. И первый раз была ситуация, когда, это мы с Варварой были, значит, мы подходим и говорим ей, что котик вот ваш, она говорит, так это не мой кот. А потом, ну, она любительница, она процентов 50 все время... На метле, да. Ну, да. И... И потом такая, ой, а это наверное, мой, а ну домой, да, ну и пойдем типа домой. То есть она его не хотела пускать, думала, что это не ее кот. И вот как бы мы тогда чуть-чуть удивились, ну как так, мы его отличаем, да. что это ее кот, она а она хозяйка нет. И потом вот такая вот ситуация случилась. И ты видео, помнишь, заснял, когда... Да. Этот кот, мы пришли, а там вся вода выпита, вся еда на котовских наших подъедена. И, и нас... враг раковину да как? сюрприз. Она говорит, так он может быть вместе с нами пришел. И в вину смотрим, говорю, не, не вместе с нами, там уже навалено за два дня. Звоним хозяину, а он говорит, да нет, у нее кот дома. Я говорю, ей позвонил. Стали выяснять, а у нее дома кот. У нее чужой кот. Этот бедный тут сидит, а он причем все время к нам прорывался, потому да. что он чувствовал, что у нас два кота есть. А мы его не пускали, и тут он, наверное, такой счастливый Прижем, прорвался. котов нет, и закрыли его. И он, наверное, подумал, что, наверное, и нечего здесь было и делать. Зашел на два дня ни еды, ни воды, ни вода. Не, вода тут была, ну как? А почему он в унитазе ходил? В унитазе была, он натупил. Нет, а в туалет в кошачьи почему-то не сходил. Почему не знаю, утром? но ему в раковину захотелось сходить. Вот. А мне бы все понравилось, что стали этого кота ну куда-то к соседке, а там звонят, там занято. Там, занято, там уже живет другу. Ты представляешь, что из котов напутали, причем этого здесь закрыли, а она его там дома держит. А кто-то ищет своего черненького. Ну да. Ну то есть ужас вообще произошел. И хозяин не мог поверить. Он говорит, да нет, у нее вот дома. Да, он так и не поверил. К моему видео отправили. К Здравствуйте. Здорово, Привет, привет. Привет. С Москвы тебе привет, дядя Слав. Очень приятно! Что там в Москве у вас? А мы сидим вот с корешем, бухаем! ха Хорошее дело! Да, вот видишь? Здорово, Дяслав. Вот! И реально, столица нашей Родины, короче! Мы за тебя, дядя Спасибо! Если революция будет, хана этим пидорасам путинским, дядя Слав. Спасибо. Спасибо. в любом случае будет. Будет? Хана будет. Чем быстрее, тем лучше, чтобы только им хана была. Да, дядя Слав. Знаешь что, короче, дядя Слав, тебе хочу сказать. Вот до сих пор, короче, ездил на работу. И, короче, в начальной неделе, блин, что-то кашляет, короче, ебанул. Вот. Да. И, а эти же блять все херачат блять там ну признаки признаки туда-сюда и короче позавчера позвонил в скорую вот 30 минут звонил скорую ты представляешь 30 минут ну вот это москва скорой звонил 30 минут взяли трубку говорит есть температура я говорю не, нету ну тогда вызывайте участкового врача я говорю а что скоро не приедет нет и на следующий день вызвал врача, короче, пришел врач, осмотрел меня. А у меня был кашель такой легкий, и перешло все в бронхи, ну вот, в грудину. Ну и вот, и короче, это самое. Пришел врач, послушал, легкий, все нормально. Он говорит, тест нужен. Я говорю, а что за тест? Он говорит, ну, я отправляю заявку в Роспотребнадзор. Я говорю, а как... Когда приедет этот Роспотребнадзор-то? говорит, в течение пяти дней. Охереть, О, охереть. Я... Да, да, да. Я тоже охерел, блин. О. Ну и конечно, Скорая помощь. Скорая помощь. Слав, а ты прикинь, короче, вот а у людей же не пропала ну, болезнь, там, это, инфаркт, инсульт, конечно, ну то есть, конечно. у стариков, да. Это я 30 минут звонил. А у кого серьезный вот, там инфаркт же, это на минуту идет счет, ну согласись. Да, да. Да, вот. Ну и, короче, на следующий день ко мне приходит доктор, послушал, легкий. Вот он говорит: ну, вот шумов нету, ничего нету. Вот он говорит, это самое. Может, у вас бронхит? Может, у вас бронхит. Я говорю, ну хорошо, бронхит. Ага, Роспотребнадзор. Все, ушла. И вот вчера, да, вот вчера, короче, пришла сестра с больницы. Никакой не Роспотребнадзор. Сестра обычно заходит, короче, в прихожей. Она пришла в обычной одежде, в прихожей, короче, она говорит, можно табуретку? Я говорю, да, конечно, даю ей табуретку. Она вот это, на табуретку кладет свой чемодан, а, одевает такой одноразовый халатик, знаешь, такой тоненький, как масочки делают. Угу. Вот, масочку одевает, колпачок одевает, Вот, достает такая палка, ну как для ушей, только длинные. Мне в ноздри херачит, ну, вот, вот, мазок берет. Вот, аж слезы потекли. И в горло, короче, мазок взяла. Говорит, в течение двух дней, вот я сегодня жду, вот день прошел, и завтра еще. Если, говорит, вам не позвонят, у вас все хорошо. А если позвонят, говорит, тогда, говорит, вас госпитализируем. Вот такая фигня. Вот я ей про то же. И прикинь на пробирки пишет, я говорю, а у меня фамилия такая длинная, ну то есть не Иванов, не Петров, а такая, ну длинная фамилия. Я ей говорю свою фамилию, она раз пишет, смотрю неправильно пишет, я, ну я смотрю по почерку, на пробирке пишет неправильно, я говорю, девушка, я говорю, вы неправильно пишете. А как? Я говорю, ну там первая букву Д, там Д дворец. А раз зачеркивает, ой, блядь, а там вот, вот, вот, вот такая херня, блядь, чтобы фамилию написать. Ну, то есть, такая маленькая бумажечка. Вот она туда придет, да? Там другие люди, блядь. Это хорошо, а хорошо не что не она не сказала. Конечно, не Да, да, да. да, да. <смех> вот я тебе говорю, зато, дядя Слава, я, мне кажется, похеру, знаешь, вот так, знаешь, это для... Ну, для профанации берут, короче, тесты, блядь. Вот. Пока у тебя нет температуры, похуй, сиди дома там, и все будет нормально. Вот если есть температура, может, тебя госпитализируют. И так далее. Вот сейчас к другу приехал, короче, сидим, а, выпиваем, дядя Ну да. За победу, дядя народ, я тебе скажу, в Москве уже возбужден даже у тех, у которого были бабки. Они понимают, что бабки кончаются, дядя а финанс кончается и готовы э, в принципе уже на ну как на радикальные меры, блин. Решили Да, конечно. да, да, да, да, да, да. Ну, ну давай, давай, за решительные действия тогда. тогда. Давай, дядя Слав, за тебя. Ну, Мы только тебя ждем, слышь, дядя Слав. Самое главное, Самое главное чтобы, чтобы началось. все началось. Я себя, я не, себя не заставлю ждать, как, как начнется. Oui, я, я только начнется. Я тут как-то буду, я сам жду, ]ز. сижу. Ну, то, то есть ты хочешь сказать, как только -то начнется, ты сразу сюда приедешь? Как. Ты Ты хочешь сказать, ты только как только начнется, ты сразу сюда приедешь? Конечно, конечно. Когда реально все начнется, приедет, конечно, приедешь. А как мы с связь держать будем, Дяшлав? Через этот вонючий телеграм, блин? Но, во ну, во-первых, через телеграмм, а во-вторых, я думаю, что мы найдем способ взаимодействия, вот сейчас как вы раз, раз, как раз, раз, раз мы продумываем этот вариант, то есть включая радиосвязь. радиосвязь. Волнаю, все что? правильно. А будет радиосвязь какая-то? Нам надо приемники покупать, что ли, ты хочешь сказать? А зачем у каждого машины есть приемники? Да. Так что никаких правил, мы сейчас как раз было приглашение по поводу того, что вы радиосвязь на коротких балдах. Сейчас мы будем это В любом случае в любом систему связи мы в ближайшее время, время создадим. Пока! Понятно. Пока! Удачи! Удачи. Давай, дядя Слав, да здравствует революция! Так, отлично, очень позитивно, спасибо, приходите в эфир, будем общаться очень хорошо, видите, получается у нас... Так. Пишут, что тест это, в общем-то, ерунда. Они сами признают. Я вообще удивляюсь, откуда. Ну, понятно, может быть, в Москве там тесты есть. Нигде, в других местах тестов нет. Они сказали, что уже в 80, что ли. Вначале сказали, в 33 государства отправили тесты. Потом еще. И так далее. ВВ в машине УКВ. Да, УКВ, конечно. Так. Присоединились. Заходить на страницу главврача из коммунарки, там он пишет об этом про проценка. Да, что-то вчера в формате конференции провели первое заседание клинического. Здравствуйте, здравствуйте. Как? Присоединяйтесь. Так. И я так понимаю, что вот здесь есть люди из Инстаграма, только из Инстаграма, которые, может быть, нет, которых в телеграм-канале. Вячеслав Мальцев, авторский канал Вячеслава Мальцева, Народовластие, Новости. Вы тоже туда, так сказать, подписывайтесь, подписывайтесь на народовластие, Новости, на авторский канал Вячеслава Мальцева, чтобы получать какую-то свежую информацию. Это к вопросу о связи, о Телеграме и так далее. Скажите, пожалуйста, как долго будет пугать Путин коронавирусом? А наша задача, чтобы он сам испугался. Наша задача, не чтобы он нас пугал, а нам его напугать. Понимаете? Запугать так, чтобы он там обдористался. Вот. Я подписан на все ваши каналы и зазываю людей. Спасибо огромное. Мы не только в, в Инсте. Спасибо. Очень, очень хорошо. Очень хорошо. Присоединился. Пишет. Вот 50 человек. Итак, Катенька совсем с ума сошел, неужели ты, Мальцев, был с ним заодно, почему с ним заодно-то я был. Это он рассказывал, что он наш соратник, оказался соратником, блядь, я как-то позволил человеку, думаю, может исправиться, понятно, что он там в России воровал потом приехал, оказался, оказался самым главным революционером, когда начал высказываться там негативно по поводу наших товарищей, как по поводу тех, кто там в России голодает, в тюрьмах сидит и так далее. Ну, раз сделали замечание, два он не отреагировал, но и был послан. И что, а так всегда и бывает, а как вы хотите. То есть как людей еще проверять? Да? Именно так. То есть во взаимодействии. Многим ссылки кидают, боятся даже открывать. Ну да, как же мальцев, экстремист и террорист, конечно. Слава, сохрани эфир, плиз. Конечно, почему нет? Когда будет революция? Так революция сейчас уже идет. Мы свою начали 5 11 17 года. Когда вы подключитесь, тогда будет у вас революция. Обратите внимание, что потрясающий весь. И есть люди, для которых революции вообще никогда не случается. Вот помните Таюжный тупик, да? Когда Лыковы ушли там куда-то и жили в Таге. Но для них ничего не было, ни войны не было, ничего вообще и многие другие, кто также избежал революции. Помните, как в том анекдоте люди протрезвели, спрашивают, куда царя-батюшку дели. Еда во Франции подорожала? не ничего вообще не подорожало. Кое-что пропало, только из некоторых магазинов. Это хлеб пропал, ну который они сами пекли. Потому что во Франции вот эти вот батоны, французские булки, да, их засовывают в пакеты, которые ровно в половину или в две трети этой булки, а остальная часть торчит. Ну так французы любят, я не знаю почему, то есть у них нет, я, я всегда полом сломаю и туда засовываю. Ну и видно, запретили им производить такой хлеб, который не упакован. Воскресенье вас не всегда, всегда не хватало. Да, спасибо. Ну, сегодня будет эфир еще в 20.00 на Народовласти канале. Будет называться «Воскресник». В Бурятии народ на пределе еще недели-две вспыхнет. Народ в Бурятии более-менее организован. Есть нормальные организаторы процесса. Поэтому вот очень важно чтобы даже стихийный процесс, который там происходил, потом возглавили нормальные люди, вы же понимаете, потому что, ну, конечно, может закончиться как бунт на Очакове, да, но обязательно должен быть лейтенант Шмидт, обязательно кто-то должен принять на себя, так сказать, командование и ответственность, поэтому, когда там все Начнется, а я думаю, в Бурятии, в Якутии, вот в таких регионах начнется уже очень скоро, на Кавказе. Поэтому должны быть люди, которые возьмут это на себя. Это, конечно, тяжкие грузы, но что страшное, но в любом случае это нужно делать. Я в 2002 году переехал в большой город, знал, что будет революция. Хочу домой. Хорошо. Так, революция, конечно, уже предрешена была, наверное, с того момента, когда началась приватизация. И то, что она не случилась в девяносто третьем году, это очень большая ошибка народа России. Она в девяносто третьем должна была случиться. Я понимаю, что Верховный Совет состоял не из самых лучших людей, да, но он все-таки был большой, этот Верховный Совет, и сменяемостью власти должна была быть лучше. Лучше был целый Верховный Совет, чем один тиран. Ну, тем более еще и такой, как Бори Ельцин. Хотя, с точки зрения, так сказать, справедливости, да, Конечно, Ельцин меньше, гораздо тиран и злодей, чем Путин. Гораздо меньше его сравнивать даже невозможно. Все-таки остались демократические институты, и Ельцин все-таки демократических взглядов человек был, хотя и методы тиранические применял. Что случилось? Ух ты, какую-то рыбу нарисовала. Ну, иди покажи людям, какую ты рыбу нарисовал. Ух ты! А? Вот. Ну, ты сама как Выгляни туда. Не хочу. Не хочу. Почему? то не причёснул, что ли? Угу. Да, не, не причёснула. Вон она. Ну, какую рыбку нарисовала. Художница. Молодец. Такая... Ну, Только... это я открыла в интернете, такие яркие, такая... рыбы, такие яркие рыбы называются тропические рыбы. Ну да, видишь, она вся в каких-то этих. Да. У дворцы пока спокойно, но люди поверхно смотрят э, к вирусу. Э, много без маски гуляют с семьями с колесными. Не, ну удмурты, как у дворцы, как народ по жизни, всегда такой. Спокойный, их никогда в жизни э, вывести нельзя было из э, себя, как мне. Рассказывали удмурты о своей национальной традиции, очень ее ругали, говорили, что в Удмурте испокон веку, чтобы обидеть какого-то соседа, там, который совершил что-то очень злое там, и так далее. Человек просто вешался у него на воротах, это было самое жуткое. Да? То есть, если в коренной России просто брали нож, шли, топор, шли и убивали то в Удмуртии вот таким образом карали. Поэтому, когда уж Удмурты восстанут, это все. Это, это Россия будет кипеть. Потому что Удмурты самые терпеливые. Вы на них не смотрите. Они, они самые терпеливые. Это, в России гореть будет вся, когда восстанут Удмурты. Так. Красоту. Доченька, картин хорошая получилась. Спасибо. Да она, в общем, вот, это вот так хорошо рисует, получается у нее как-то это, видит она как-то по-другому. То есть не просто она копирует, а у нее какое-то видение другое. Мне это очень нравится. Потому что для копирования существует огромное количество оркотехники, скопировать можно все, что угодно сфотографировать. А вот такое необычное видение, это, конечно, говорит о неком, ну, возможно, я потому что не художник, а, возможном художественном таланте. А это очень хорошо, конечно, но вы знаете, я вот что удивился, во Франции нет каких-то, ну, по крайней мере, тут, где я живу, серьезных школ художественных, да, то есть это мы как-то и сами, там через интернет она учится рисовать, есть тут художница одна к ней, она ходит периодически, то есть нет художественной школы такой вот в нашем понимании, да. ну, может где-то в Париже есть, я не знаю. Такие вот дела. Ага. Пойте, пейте, в молодости пейте, жизнь без промаха. Да, конечно. Значит, пойте, хорошо, пейте, не знаю. Я считаю, да, что в молодость надо потратить на получение знаний и одновременно развлечений. То есть, как, как студенты прошлого, да, то есть получали знания одновременно, развлекались, и я думаю, что это самый лучший путь для молодого человека. Такие вот дела. Ну, потому что потом, когда приходишь в определенный возраст, уже, конечно, Развлечений может быть и много, но они, понимаете, уже, уже, не, так, уже не так штырят, как в этом. Проклятие черный жемчужины, Пират Карибского моря, первый фильм, вот единственный, который мне из всех нравится. Но я, правда, не все видел, но мне не, не второй, третий уже третий, я даже чуть-чуть посмотрел, смотреть не стал. Первый, конечно, мне очень понравился, это один из любимых моих фильмов, его там помните, Барбоса говорит, что они стали призраками, и что вино не горячит, их там девки не радуют, и так далее. Ну, вот таким призраком человек становится с возрастом, уже его как бы ничего не штырит, поэтому тогда, когда самая острота чувств, тогда все и надо делать в этой жизни. Вячеслав Путин спрятался в бункер, боится заразиться. Ну, мы не знаем, чего он боится. Он же не только заразится, боится. Мы же не знаем, какие там события вокруг происходят. Может, он просто боится, что его под шумок отстрелят и все. Вячеслав, вы слышали интервью Ларионова у, у Гордона. Если слышали, хотелось бы знать ваше мнение. Мне не слышалось, честно. Я как-то... Ну, мне некогда этим заниматься, честно я говорю, как, как говорят, чукче не читатель, чукче-писатель. У, у страны депрессии ничего не штырит. Ну, у молодежь-то всегда все штырит некоторые. Другого, другого времени нет, понимаете? Вот как самураи говорили, у Дзте хорошо, в Хабукуре написано. Сейчас и есть то самое время. А то самое время, это и есть сейчас. Ну, имею в виду, что люди говорят, вот наступит то самое время, и я там сделаю. Нет, это все херня. Вот сейчас то самое время. В определенном смысле, так оно и есть. Конечно, не во всем. Почему? Потому что ну, мы все-таки не азиаты, мы все-таки европейцы. Я всегда это говорю. Для нас главный результат, а не путь. Ну, во многом, конечно, он прав. Дядя Слава Нобсаран, точно, Нобсаран. Архангельск с вами, спасибо. Я очень благодарен Архангельску, что там был такой человек, которого мы называем Михаил Архангел. Ну, конечно, я благодарен Архангельской области и за Михаила Ломоносова, и за многих других. Но за Михаила Архангела благодарен отдельно. И я думаю, что когда путинский режим рухнет, мы на месте ФСБ Архангельска поставим памятник Михаилу Архангелу. Такие вот дела. Вячеслав дать мудрый совет, как поступить с шумными молодыми соседями снизу. Но прежде всего пообщаться с ними, когда они не шумят. То есть общаться не тогда, когда не шумят, это две тогда только вы можете, кто-то из вас кого-то победит, или вы их победите, или они вас, я вам как старый участковый могу сказать, это бесполезное занятие, то есть это, это минус огромный. Когда они не шумят, прийти к ним, пригласить к себе, попить чаю, поговорить. В, наладить контакт. До этого полчаса вашего времени надо, чтобы наладить с ними контакт, чтобы они перестали вас бояться, там, чувствовать у вас врага. Спокойно переговорить, объяснить им потом, когда они будут, будут шуметь, уже вы совершенно спокойно, без всякого, можете зайти к ним в гости и сказать, так, музыку чуть убавься, вам это нафиг не нужно, Там вот тот, тот. Как то, как-то. То есть дружить. Самый лучший вариант для того, чтобы э, вот, э, избавиться от неприятностей, самый лучший путь дружить. Я не понимаю, почему Путин этого не понимает, да? То есть, представляете, вот он пришел со всеми своими негативными делами. Ну, был бы у него какой-нибудь советник приличный, да, который бы сказал, ну да, ты там жулик, вор, там, негодяй и так далее. Ну, вот надо со всеми дружить, всем жить давать по чуть-чуть. Ты же можешь... Воровать не 100%, а 50%. Ты же можешь воровать только сам и не давать воровать каким-то чертям да, вот сверху и донизу. Не устраивать коррупционную систему и так далее. То есть быть при тех же самых негативных качествах и ну, при этом давать плюс и пользу приносить всем. Можешь. Ну, наверное, он ответил в то время могу. Сейчас он уже ничего не ответит. Сейчас он уже пьяный сосед, понимаете? Мы уже не остановим. Все. Его только, ну, вы сами поняли. Так, опа. Так, так, так. Угу. Так. Блин. Что-то у меня появилось. Ага. Соловьев обозвал Уткина больным за то, что Уткин возмущался отсутствием адекватных выплат. Не, ну понятно. А как еще Соловьев может сказать? Соловьев получает совершенно неадекватные выплаты, да? И вместе с Киселевым и со всеми. Он и должен таким образом себя вести. Если он вел до этого себя как подонок. Почему же сейчас он должен вести себя как приличный человек. Мы евроазиаты все вокруг до да около цели ходят. Да, да, так оно и есть, конечно. Так и есть. Но мы же должны понимать, даже не по характеру. Даже масса людей из нас и является азиатских кровей. Что путь у нас европейский. Мы не можем свернуть на какой-то азиатский путь там на китайский и так далее потому что там этот путь уже занят Вы понимаете это и это тоже очень важный аспект там уже этот путь занят занят китаем то есть мы можем там на этом пути только так вот где-то приложить что за добрый день я живу в штатах и работаю врачом ситуация с короной так скажем, не очень. Вот интересно было бы с вами пообщаться, чтобы вы вышли в эфир, может быть, вот сегодня в двадцать ноль ноль или даже сейчас, вот через скайп там и здесь через инстаграм рассказали, потому что это очень интересно узнать, что там происходит. Одному воровать скучно, пишут. Да, я мой внутренний мир говорит, что наш большой босс безнадежно болен минимум шизофрении, максимум посмертно. Ну, шотфриники, конечно, у нее нет, у нее, конечно, какие-то старческие или предстарческие психозы и так далее, неврозы. Я не специалист, он, Женя, специалист, он говорит, что да, что у нее есть проблема очень большая, там, или Альцгеймер, или еще что-нибудь, то есть, причем в такой развитой уже форме. То есть, у нее тремор, там, ну, какие-то другие вещи, которые врач безошибочно определяет. Это да, Шизофрения, конечно, у нее нет какая то шизофрения. Она обычно появляется в молодом возрасте. Он там служил в Гебуке и так далее. Точно у нее никакой шизофрении быть не может. Так. Могу присоединиться, рассказать о ситуации в регионе. Конечно, присоединяйтесь с удовольствием, послушаем. А как же? С удовольствием. Вот тоже пишет. Да, давайте присоединяйтесь и, сю и сюда, кто хочет, кто. Сюда не может по какой-то причине присоединяйтесь к, э, э, скай, через скайп вот к э, тому эфиру, который будет на Ютубе в 20.00, к Воскреснику. Ну, тоже там об этом будем говорить. С праздниками вас. Спасибо. Так. Ух ты. Так, так, так. Ага. ага. Как ваши дела? Нормально, слава Богу. Ожидание тут пишет. Добрый день. В Улске и Волгоградской области нет ни одного аппарата Вот Представляете, какая мерзость это Путинщина? То есть аппараты ИВЛ уехали в США, аппараты ИВЛ уехали в Италию, они уехали еще в 13 стран, включая Сербию, Боснию, Герцеговину, там, куда только не уехали. И они не уехали в Волгоградскую область, это удивительно. Ну, с праздником, с праздником да, да. Да. Добрый, день. Добрый день. Да, привет, дядя Я снова да, из Москвы. Алло, что-то пропали куда Алё. Алло, да-да-да, говори. Ну что, дядя Слав, мы тебе говорим. Пока у нас работа есть. А Причем работа есть, у нас мы работаем в тех финансовых организациях, у которых есть э, фин... ну, финансовая подушка. Ну, да. вот. То есть мы не дворники, не таксисты, не уборщики, не там, водители автобусов и так далее. Хотя водители автобусов сейчас работают и ну, пока их не сокращают. Я имею в виду государственные организации, да? Вот. <з dunno> <acerca> пока сидим, дядя Слава. А, ну, вот, и что я хотел сказать, а, большинство ребят, там, у наших знакомых, да, ну, вот, москвичей, а, люди там, кто работает, взяли в лизинге очень много машин, да, вот, ну, у нас вот, есть ребята в лизинг машин, взяли много, там, более 30 машин в лизинг, а, и сдавали их, вот, дядя Слав, ты говоришь, кстати, про мигрантов, вот они мигрантам сдавали, да, Мигранты работали на них. А, сейчас этой работы нету. То есть, ну, такси не пользуются популярностью. Ну, вообще минимал. А куда есть. мигранты эти делись? Представь, они вот работали, у них какой-то угол был, они платили. Сейчас они не работают, такси не ездят, мигранты последних хрен доедают. Что с этими мигрантами сейчас? получается, больше 30 человек, да? Да, да, да. Дядя Слав, я тебе еще что хочу сказать. вот Ты на них надеешься, ты на них надеешься, ты говоришь. Я относишься. не надеюсь, я не надеюсь. Я хочу, чтобы это нам пошло в плюс, а не в минус. Представляешь, 5 это, миллионов мигрантов, которые это, да. начнут не... грабить, начнут убивать. представляешь, что будет? Поэтому должно все-таки не... быть некая организованная сила. Ни хера, дядя Слав, какая нахер организованность? Кто их организует, дядя Слав? Изми... Извини меня за такую резкость к тебе а, в прямом эфире. Но я тебе скажу, какая нахер организованность. Это, это, это те суки, блядь, которые приехали вот из, из стран Таджикистан, Узбекистан, блядь, Казахстан и так далее. Они русских, блядь, ненавидят. Я тебе, я тебе серьезно говорю, Диайслав. Вот они здесь, они здесь в Москве. Бабки есть, они спокойные. Бабок нету, блядь, они тебя предадут, нахуй. Нож в спину засунут, как чечены, как Лермонтов говорил. Злой чечен ползет по... Берегу, блядь, точит свой кинжал. Вот это, это блядь, вот, вот это, вот это точка, блядь, вот этих мигрантов. И ты говоришь, они пойдут за нас. Хуй они пойдут за нас. Они, здесь, за нас, они пойдут за себя. Они нам не враги. Они хотят так же кушать, они хотят точно так же жить нормально, по-человечески. У них такой же враг есть Вова Путин. Кто сейчас их не, решил нет, всего? Это, это Конечно, Вова Путин. Не Вова не Путин. Поэтому они они они же приехали сюда не совершать преступления, ты же сам говоришь, вот они приехали работать таксистами, да на здоровье, если э, наши за эти деньги не работают таксистами.